На питерском форуме обстоятельно обсуждали все проблемы, действительной действительно ситуация в мире новая, реальность в которой планета еще не жила. И очень важно было комплексно осмыслить экономические, социальные, все проблемы. И прежде всего, проблема взаимодействия и выхода всего мирового экономического сообщества из системного кризиса. Я внимательно прослушал все выступления, особенно президента. Побывал заочно на завтраке у Грефа, послушал, что думают наши финансисты и экономисты, каким образом будет решаться проблема, связанная с экологией и природой. У нас горят пожары, начиная от Воронежа до Дальнего Востока уже второй месяц. На этом форуме и мощно звучала международная тема. Не случайно канцлер Австрии призывал активнее сотрудничать, взаимодействовать, используя в том числе и нашу вакцину. И помните, что в одиночку мы все никогда не выберемся. Мы согласны с этой позицией. Но для нас одиночка – это прежде всего максимально все сделать, чтобы восстановить порванные связи с республиками, которые раньше входили в советскую страну. Я считаю, что Россия в одиночку, без тесного взаимодействия с Белоруссией, Украиной и всеми соседями, никогда не выйдет из этого системного кризиса. Там тревожно звучала тема Украины, и сегодня первым вопросом в Государственной Думы будет принятие заявления, которое осуждает закон о некоренных народах. Это не просто закон. На мой личный взгляд, это откровенная провокация. Провокация в братубийственной войне, которая будет абсолютно губительна для государственности Украины и губительна для нашей страны. Этот закон подготовили нацисты, бендеровцы и ЦРУшники, а Зеленский, как кукла, втащил его в Украинскую раду. Мы поддержим это заявление и постановление. Но сегодня хотел бы обратить ваше внимание, откуда растут эти инициативы, в кавычках, эти провокации. Они растут из 1991 -го года. 30 Тридцатилетие того невиданного предательства будем отмечать в этом году, тем более в ближайшее время предстоит встреча Путина и Байдена. Еще раз вам напоминаю, что она пройдет в том же самом отеле, в котором в свое время встречались Рейхан и Грабачев, где началась невиданная, сда невиданная сдача национально-государственных интересов. Она продолжилась в Рекьявике. А Горбачев, Яковлев, Шварнадзе, вся эта предательская свора и комарилья сдала нашу страну на Мальте. Я читал записки и самого Буша, и его госсекретаря, тот щипал себя и думал, неужели это правда, что советская страна готова распустить и Варшавский договор, бежать из Восточной Европы и сдать все за непонюшку табаку для того, чтобы полюбоваться на мировой арене якобы новым мышлением. Я очень хотел, чтобы наша команда, которая поедет на эти переговоры, помнила этот предательский урок и сделала соответствующие выводы. Главный вывод, он сформулирован в моем открытом письме, нас умными, сильными, успешными, конкурентными способными. Глобалисты на этой планете никогда не видели и все сделают для того, чтобы душить нас далее. Но для того, чтобы нам восстанавливать нормальные отношения с той же братской Украиной, надо сделать еще несколько выводов. Кто у нас вот тут сидел? Сигуткин, по-моему, да? Сигу... Сигуткин. Вроде с генеральскими погонами. Этот мерзавец внес в Думу предложение снять флага победы с РП Мола. Слава Богу, народ вывалил на улицы, обложил Думу со всех сторон, и партия власти отошла от края этой очередной пропасти. Затем покатилась... Закон образования, который, по сути дела, написан за кордоном и по которому раскассировали всю русско-советскую школу, выбросили уникальные произведения, которые формировали гражданина и патриота. Все выбросили, что только можно. Абсолютное большинство произведений Пушкина и Лермонтова, Некрасова выбросили Катаева. Сын полка выбросили, как закалялась сталь, которая переведена все мировые языки, мировые языки и молодая гвардия. И теперь поражаются, почему в школе школьники расстреливают своих сородич. Еще раз напоминаю вам, до 2013 года ни в одной русской, советской, российской школе такого безумия не было. Оно родилось прежде всего из Конституции, в которой было записано, что страна не имеет права иметь свою идеологию. Ни одно государство, ни один народ не может развиваться, а наш всегда опирался на четыре главные идеи. Сильная, умная, исполнительная власть, высокая духовность, мощные коллективистские основы, элементарная житейская справедливость. Все это вытаптывается в семье, в школе, в вузе, ликвидирована вся система вертикального возмужания молодого человека, от пионерии, комсомола до студенческого отряда и так далее. Это базируется и на том, что мы перестали сами себя уважать. Нельзя играть на первую мира в хоккей без своего имени, без своего флага, без своего гимна. Это позорище и заканчивается поражениями, в которых лучшая команда мира оказалась восьмой, вместо того, чтобы сражаться уверенно и достойно. У спортсменов нет внутренней убежденности, что он честь великой державы, которая защищает свой суверенитет. Это и касается того, что произошло непосредственно в Украине. Мы вместе с друзьями по Союзу Компартии проводили там большой сбор. Я привел их специально на Крещатик. Моя Украина вторая родина. У меня половину родственников там работает. Два брата на Машу Кучмы на легендарном заводе трудились. Супруга сама с Полтавы. В принципе, привел на Крещатик, где памятник Ленину. Это уникальный памятник, который открывал всемирную выставку перед войной в Америке, выставку великой советской страны. Его вернули, война началась и восстановили только в 1946 году. Первый памятник, который там сорубили бандеровцы, это было именно памятник Ленину. Но там написано было, только в Союзе, вместе с рабочими и крестьянами, в Союзе с Россией, Украина может быть самостоятельной и независимой, в противном случае об этом не может быть и речи. Они забыли, у них часто никакой самостоятельности. Это подмандатная ЦРУшная территория, которую захватили провокаторы. И наша страна, не надо было ей признавать эту власть, которая там сегодня делает русский народ не коренным. Народ, который собирал под свои знамена этой гигантские просторы, не порушив ни одного языка, ни одной веры, ни одной культуры. Тогда промолчали, когда снесли все памятники, потом принялись за памятники Жуку, Коню и всех остальных. Умываемся вместо того, чтобы проявить волю, характер и заявить, даже не заявили еще ни разу о том, что мы никогда не допустим, чтобы на Украине размещались натовские, натовские военные подразделения и были ракетно-космические войска. Три минуты будет лететь до Центра управления в Москве ракета от Харькова. Мы должны проявлять волю и характер, тогда вас будут слушать и не будут принимать такие вызывающие мерзкие законы. Я считаю, что наступает новая эпоха, эпоха всеобщего прозрения. Но я хотел, чтобы это прозрение начиналось с Кремля. И случайное письмо мое, обращенное президенту, прокомментировало пресс-секретарь. Но я писал письмо Путину и писал открытое письмо для всеобщего обсуждения. Там нет никаких провокационных заявлений, там конкретная программа вывода страны из кризиса. И наши предложения, которые мы подготовили, этот состав Государственной Думы отказался принимать. Он принял людоедскую пенсионную реформу, он принял унизительный бюджет, который разрушает и обирает страну, он не принял закон о детях войны, он не принял закон о образовании для всех. И сейчас бьют литавры, все хорошо, мы получим 50%. Сейчас вот опрос провели «Красная цена Единой России» от Москвы 15% до 25-30%. Остальное надо выжимать на жульнических выборах. В этот раз ничего из этого не выйдет, потому что граждане устали от этого воровства и от этой наглости. А эта наглость проявилась и на Питерском форуме. Путин пожурил Мордашова за то, что тот прокомментировал тезис о жадности. Мишустин очень аккуратно, при отчете в думе, сказал, не жадничьте, господа олигарки, а Мордашов с возмутились. Я открыл форс и посмотрел, у одного почти 30 миллиардов долларов в кармане, у второго, по-моему, 26, в сумме 20% российского бюджета на двоих, что заработано и не хотят заплатить нормальные налоги. Тогда поучитесь у американцев, там самые богатые внесли предложение поднять с 30 до 40. И Байден вроде это поддерживает, скоро примут. отсчитывают на форуме публично, что это не жадность, а это бизнес. Это не бизнес, это разбой. Это никакого отношения к бизнесу не имеет. Это не бизнес, когда чашка зеленого чая на завтраке у Игрефа 3000 рублей стоит. Президент 10 тысяч дал семье, чтобы она ребенка к школе подготовила. Этих десяти не хватит на три чая, которые подавал Греф на своем завтраке. Это разврат и разрушение всех нравственных основы коллективных устоев нашего общества. Надо делать, господа, в том числе олигархи, выводы. Напряжение в стране нарастает. Его можно решать двумя способами: или на улице, что у нас не раз бывало, или бюллетеням на выборах. Мы настойчиво предлагаем обсудить наши конкретные предложения, мое открытое письмо ко всем гражданам президенту и найти мирное, демократичное решение этой проблемы. Мы к этому готовы.